Каждый четверг ровно в 12 часов по апостольских ворот Кафедрального собора Валентии, вот эти красивые вороты в готическом стиле, проводится водный трибунал или водный суд. Он уже не проводился целый год. И вот сегодня я вижу, что уже готовится к проведению, устанавливают решетки. И вот в этом здании библиотеки, в вестибюле, есть 8 стульев. Сейчас я поднимусь, если меня пустят, и покажу. Вот эти стулья. Их 8. 8 каналов орашают долину Валенсии и, соответственно, 8 стульев. На каждом стуле написано название канала. 8 судей. И, что самое интересное, суд входит в список неметериального наследия ЮНЕСКО и проводится и по сей день. И он действующий. Стули уже установлены и в 12 часов начнется это действие. Hace 14 meses que no se ha el tribunal de, de la SAI, ¿qué es? A mí me hace milas de gente que ya han tomado el entrevista. Hay que preguntar cuándo se va a mostrar. Es que he pasado por curiosidad y veo que están instalando todo eso. Digo, bueno, me quedo y es que tengo ganas de volver a verlo porque ya desde hace un año. Hemos visto que era jueves y vamos a verlo una vez más. Ровно в 12 выходят судьи и вот глашатый, вот такой глашатый с багром. Он и объявляет суд открытым. И начинает два раза на улицким языке говорить фразу, какие претензии принимаются от какого канала. претензий ни у кого не было и он объявил трибунал закрытым немножко времени для прессы tribunal delgü la porta dels Un acte milenario que no va a parar ni en la guerra civil según el de las